Всем привет, меня зовут Макс Виск. скоро 4 июня, мой день рождения, самый лучший подарок это подписка на мой YouTube канал, лайк, прошу вас сделать это, на мой день рождения буду очень благодарен, ну что ж, мы погнали, это игра на зумба, вот, значит, пособираем, награды, а, кстати, 3350, прям скоро-скоро копим, 4800 прям скоро 7 дней остается и у нас сейчас 6000 билетом как думаете мы за 7 дней половину точнее сможем эм, набрать на новый скин он конечно стоит 39 тысяч но это явно же логично что мы уже не соберем так это, этот скин так смотрим 400 400, смысле? 400 алмазов, получаем 239, это вообще мало? Не, нет, я не хочу. Вот, 7500, подождите, 7500, срок? Стоп, стоп, стоп, срок 9 часов. Не, не, не, не, я хочу его купить, я так его хотел. Стойте, стойте, 7500, сможем мы набрать столько? Да блин, блин, пожалуйста, не мешайте. Так, погнали, погнали уже катку, да -мо выйти так соцсети заходим так так так так так а, кстати напишите в комментариях какой ваш персонаж персонаж нравится из больше всего который здесь мы играем вот мне если честно нравится ну как то ну может быть Оли на втором месте а на первом месте это у нас Пеппер. Не, ну, конечно, Молли тоже прикольно. Оли, наверное, на третьем. Пеппер на первом, ты, значит, Молли на... Ой, блин, блин. Перепутал. Ты первый, ты второй, а ты третий. Брюкс, ну... Не знаю. Ну, в общем, не всем не нравится, вот и все. Значит, смотрите-ка, берем, Ммм... Можно даже Брюкса взять. Давайте-ка... Я попытаюсь посложнее сыграть. Давайте займем хоть топ-3, хоть топ-5, хоть топ-10, хоть какое-то место занять, только не топ-10. О, пушка, пушка. Так. Прыжок. Блин, вот все хотят убить меня, да? Из-за того, что я такой маленький, то это, конечно, легко легкотня убивать. О, стой, бос, стой, стой. Так, все норм, я ухожу. О, копье, смотрите, тут копье есть. Так. И здесь соберем хоп-хоп. Куда? Э? А ты куда? Ладно, ладно, ладно, я уйду. Что это такое? А, еще сейчас за Ай-яй-е, друзья, я не хотел бы умирать. Блин, мне лисенка убила так легко. По 707 кубков. Мне и то 906 906. Не, но ну это жестко. 899. В смысле? Хочу побольше. Вот вам рекомендации. если вы играете за Брюкса, не попадайте в драку. Ну или в кустах можете ППшсам, по пока вы не прокачаны. Вам лучше не связываться с кем-то. Вообще даже близко подходить нельзя. Блин, ну зачем, ну зачем? Чувак, я думал, мы с тобой мир. Нет? Тихо, тихо. Тихо. ПЖ, ПЖ, ПЖ. Так, соберем аптечку. Она, возможно, нам получится. Кстати, после этого ролика в описании можно посмотреть прошлые ролики В смысле? А ну отдай. Ой, хитрый, вот хитрый. Вот хитрый такой у нас. Стой иди отсюда, а? Прячется у нас тут. Так, иди вон, мне так мало хп. Не-не-не, не хочу умирать. Восьмого уровня сил. Блин, бля, блин, вот ну, друзья, не блин, блин. Ну зачем? Вот ну, смысл тебе это делать, а? Блин, вот хитрец, ай-яй. Специально так делают из-за того, что я юты, и все и портит праздник. Скоро же день рождения у меня. Держит ваше поздравление. Да, а потом через 5 месяцев скажут: все, все, все уже прошло твой месяц и день рождения. Ну, или через 2 месяца, или даже через 1. Ух ты, прикольные пушки. Всем привет! Ой, блин, это ж второй кусочек. Ну просто вчера не успел, зарядка закончилась. Так, этот включаем. Google, Google что-то вот не грузится. Ну и ладно. Пеппер, смотрите, я его прокачал тоже. А вот знаете, брюкса как там попадали, конечно, эти кубки? Ну, в общем, мы накопили на шестую лигу. Открываем золотой сундук вместе с вами. Так, сейчас это 3 июня, по-моему. Да, сейчас 3 июня. Так что завтра мой день рождения. Готовы? Давайте. Э, так, э, вы сначала лайк поставьте, пожалуйста. Ну, просто э, вчера у нас... Э, случайно я удалил ролики с YouTube. Он набрал 140 просмотров. Это прямо и три ролика. То есть, один ролик 50% просмотра. Второй 50% и третий 40%. Получается 140. Это три ролика. Давай, что там упало. Моль можно прокачать. Ну, хоть за это спасибо. Вы это заслужили. Ну, это понятно. Но он там невкусно. Да, ух ты. 400 на 440 алмазов. Мне нравятся эти алмазы. Они нам улучшаются. 400, но это много. Кстати, вот сейчас этим. Магазин. Вот я так заметил. Что-то они раздвоняются. эти блеты. Смотрите, слева срок 6 дней, справа срок 3-4 дня. И скин еще жив. Крутяк. Наверное, его крутят-крутят. Из-за того, что он один скин, это вообще-то классно. Мы успеем все скины попробовать вместе с вами. Вот так вот. Так, сейчас он стоит 7500. У нас уже ну 1000 есть. 7000 есть. 7100. Еще 400. Давайте наберем вместе с вами. Ну, я это все выражу в монтаже. Некоторые самые не лучшие моменты. Значит, прокачиваем жирафом. Не, на ПК... Не, ну, нормальном. уточнение телефоне. ё это прошлая серия. Мы на ПК играли очень даже неудобно. Ссылочка будет в описании. Ну, почему бы не оставить этот видеоролик? Меня уже удалил видеоролик на 140 просмотров. Это первый самый был. И там зумбу мы играли. Больше я бы не хотел. Эй, я хочу бомбу. Я тоже хочу бомбу. Ах, какой хитрый. Какой же ты хитрый. не не нет о, лук хочу тоже. Понятно, он боится меня. Если я возьму лук, то он будет мне бояться, да? Ну норм, все, уходи, пожалуйста. О, я серебряную возьму. Так мне уже получше. Так, все иди отсюда. Заяц. Ну все, все, все. Моли, точнее, я уже запомню моли. То, блин, все-все-все. Я иду, блин, это лисинка мне уже достали. ним брюкса убивает совсем. Блин, еще один лисенок, а? Так иди отсюда. Так ключом в голову она очень нам поможет в ситуациях. Так ждем минус два кубка нужно выждать, минус один кубок. Но этому стрелочка стрелочка вам поможет. Блин, вот это подстава, вот это слишком подстава. Блин, блин, блин, не убивай меня, прошу. Минус один кубок. В смысле минус один? Так неинтересно. А, давайте еще раз. Капец, это быстрый бой. Мне это не нравится. Это внезапная атака. Так называется из кустов. У жирафа лучше в кусты не залазить. Все, выжидаем и ждем. Никогда не идем к ним. Так у нас бронзовые идут. Ну, стандартно. Так, так, так. Я знаю этих лисенок. Я их знаю уже. Так, кто они такие? Кто-кто? А? Где? А, идемо, иди отсюда. человек они безумные то он на лед направо где посмотришь где они все живут понятно я думаю куда что пойдешь на раз на два три сена этого леона ну у меня его не поэтому я его не изучу но я знаю что он похож на леончика брау старсе кстати вот вам гейка кое-что я заметил что брау старс придумано из бравлеров тихо тихо тихо а вот зубам будет вот так вот зубастеры они а персонажи а то мы выбираем персонажи лучше их назвать зубастерами если браузеры называют своих бравлеров то логично же так вот хоп я тебя видел там через бинокль так что бабах тебе ну да брюкса прячутся а что им делать так так так идечно ну. Я уже мастер, кстати, стал по лукам. Но я в Майнкрафте луком наигрался. Тут будет сейчас шлиончик, будет бить меня, да? Хопана. Уйди, уйди, уйди. Вс, включаем А, понятно, вс. Что, меня лагает еще, так нечестно. Так, уходим, жираф, смотрим, вс нормально. Просто у жирафа мало сила, мало маленький жизнь. Что-то я как-то русский ваш не учу. Смотрим. так он уже убежал убежал я его заметил стрелочка будет покажу всем кто там еще не заметит так тут никого нету ух ты так серебро и тут тоже серебро эти бомбочки ух ты ё-моё легендарка э -э -э, и там? легендарка вот у тебя так э -э, биноколь я понял понял эти уже видео блин, блин, а, вы кашите, я тоже не люблю. Так, не подходи ко мне. Эээ, э, чёрт, тимница, сразу так. Так, нечестно же. Ух ты, ё опасный. Хоп, она, вырубили. Так, будет потом заяц меня убивать. Я хапочку, учу возьму, да? это обычно. Э, э, Бомбочку взял, да? Потом вырубать будет. Нет, так не, чувак. Не, -не, -не, -не, не, так неинтересно, чувак. Не-не-не-не, хочу жить. Не-не, уйди, уйди. все, всё всё, -всё сражайся, сражайся сам. Я ли всё равно помню. Блин, вы чё прячь вот шип. Хопа на им. Давайте, я бы хотел купить скин брюксом боксером Так, он не злится. А, еще заяц, да. да? Не, не, не, нет. Ты мощный чувак. теперь мощный Ну все, кто виноват? Ты виноват теперь. Зря так пошел. Так, иди что эй? Иди, иди сюда. Так, так, иди сюда. Эй, ты зря убиваешь меня. я сейчас будет по спине убивать по-моему. Ну он там прятался нам. Да? Что за прятки? так нечестно. ленчик ты мог его добить? но ну, в общем, это хитрая тактика. Мы бы всех могли бы убить, но скилл у меня недостаточный, топовый. Ну, еще предметы недостаточные, топовые. но ну, в общем, это было бы возможно. 22 кубком. Нормально, нормально. Так, плюс очки. Ну и что, что же там предметики? Прятаться, я же тебе говорю. Будет тебе больно же. Так, не подходи ко мне, Ленчик. А? Блин, укруж... окружает меня, окружает. Тут еще окружает. Эй, хитрый, хитрый. Не-не-не-нет. Иди отсюда. Так. Ё-моё, что он внезапно так? А почему ютуберов убивают? Всех тогда им на одного. Так же нечестно, эй. Ух ты, серебро, серебро. Я хочу забрать, хопаном попал я же вам говорю идите отсюда не внезапно а так с нечестно лук лук лук смотрите тут лук это отлично это знак так это у нас значит знак лук это отличная штука о хпшки офигенные этих леончиков. вот почему мне бы бинокль поставить чтобы он всех видел этих лионов Почему меня так не сделают? Они слишком уж опасны становятся. Так. Уйди. Так, что мы там взяли? Думаю, что прикольно. Что я не замечаю? Что я беру? Я только на персонажей. Ну, точнее, зубастеров смотрю. Угу. Карта сужается. Давайте на центр. Потому что мы жирафы. Мы же Оли. Так, так, так. Куда ты идешь, а? А, творчество. Чем занимался? Убивал этих монстров. Так тихо-тихо-тихо-тихо. Я же смогу умереть. Да, я умер. Вау! Просто безумие. Они всех охранников... Охранники не мощные, они всех убивают. А, прошли танки. Прошел этот баг, прошел этот брюкс. Но я их уже и всех изучу, потому что они стандартные. У меня их тоже есть на первом аккаунте, на втором. На втором баг, на первом. Сейчас мы играем брюксен Смотрите, 400 кубков и какой-то предмет. Знак вопросом. Нитро дробовик. Угу. А у меня нитро дробовик есть. В руках, нет? Понятно, он не здесь. вообще давайте еще одну катку сыграем. Ну, в общем, давайте победим, купим это скин боксерский. Я буду так довольны. Вау, на день рождения. Вообще будет.. Классно, так идем сюда вот. И, и, и, и я понял уже. Знаете, лучше раз нажать и все, и двигаться. Так будет очень классно, чем много раз так нажимать. лисенок ну блин, не мешай, пожалуйста. Там есть линедарка, да? Ну, серебряная хоть какая-то. но она есть. Так уйдем Вот хитрец, вот хитрый. Хвана. Блин, блин, блин, отстань от меня, отстань, ой, ё-моё, он слишком близко, эти лесенки меня тоже достали. Э -э, пишите плюсик в чате, кого лесенки достали, они просто выгоняют вас э -с, с будки, Все, прячемся. Блин, не, подходи, не подходи, какой хитрый, какой хитрый, не-не-нет, блин, не хотел умирать, стой, чувак, я записываю видеоролик, подожди, подожди, подожди, и моё чего он такой агрессивный? тихо-тихо-тихо. Даже не собрал, убил! Вот что нужно делать. Спасибо разработчикам, что они сделали хоть какую-то дальнюю атаку. Загоню, Ж... <свят> какие все так делают. Флаги ставят. до да, Тима. Да, от нас Тима. Ну, я с Шитубере посмотрел, говорят, что это Тима. У него кучень, куча комментариев, так что можно почитать у него комментарии. И думаю, что это тоже из моих роликов комментарии. даже приятно, да? Это я снайпер, спасибо большое. так, так, так, так, так, так. Бочка. А блин, блин, блин, не заметил, не заметил. Давайте уходим. Вот жаль, что нельзя потушиться. Было бы, ну, конечно, прикольно, но это слишком уж и переборно. Буду лагать еще, на за это буду лагать. вот сначала лаги почистить, а потом уже что-то выдумывать. Так, давай иди сюда, вот. вот Он такой, нет, нет, нет так тихо тихо тихо мне нужно еще эту штучку защитную штучку книжку я же мэджик кстати сделайте пожалуйста новых бравлеров я именно мага который будет мэджиком будем вообще тоже офигенно так у ворот-поворот Ну я лодки так что не поймаешь так все все все я уже понял регенерации кстати даже есть лук так тихо тихо Не, не, не подходи ко мне давайте сначала их выбьем чтобы прям получить хоть что-нибудь так тихо-тихо-тихо я хочу встаться топ-2 хоть какой-то так не подходи ко мне я знаю что Лиона любит убивать и там я слабый игрок так давай-ка выберем его сначала отлично так остается только ты будьем ну, мою не убивай меня прошу прошу прошу дьём ну почему такие? ну в общем я так его хотел в общем, если получится, то я сделаю этот э, видеоролик. Или вставлю его прямо здесь. Поэтому, смотрим. Можно? Ладно. Пауза. В общем, друзья, 500 кубков на э, Молли. Жирафи, да? Пеппер. <смех> Пеппер, точно. Все, я уже устал. Хватит с ним. Так, давайте соберем. Блин, скоро будет 2К уже. Кубков, это будет, конечно, классно. Так, жирафик, твоя очередь. Смайлик. Ну, а вы, Смайлик. Прикольно, кстати, где звук? Веселый. Пеппер. Давайте покажем им, друзьям. Ну, соклановаться, конечно, и не наш клан. Если хотите, чтобы я создал клан, то нужно написать Создай клан, как минимум 10 человек. Не, не, 20. Или даже 30. О вот 20, я говорю, когда... Запустить стрим, да? Так, давайте соберем 200. Нет, как-то мало что-то, я чувствую. Может, хоть накопим? Пожалуйста. Есть, мы это сделаем 500 уже. Вроде бы нам хватает на новый скин. Если хватит, то... Круто. Круто. Новый скин. Вот так, ежедневный. Блин, какие ежедневные? Давайте прокрутим. Так, считаем, сколько у нас. Так, 7 Да, хватает. 7500 хватит нам. Сейчас посмотрим, хоть цена там не изменилась. Прикольные свалики, но я не хочу их покупать пока что. Мне главная цель купить новые скины. Так, так, так, боксер Брукс, ты мне разрешишь себя купить? Недостаточно ли на балансе? В смысле недостаточно? Ну, срок 6 дней, срок 3-4 дня. Блин, что недостаточно? Эй, Брукс, блин, я хотел его скин купить 7500. Мне что, реально не хватает? Да ладно, 70 тысяч есть, 7 тысяч 600, 45, 7 тысяч 45. Блин, что, что? Как так? Мне что, 7? Все правильно. Почему нельзя купить, а? Нельзя, что ли? Блин, ну почему? Эй, так что нечестно. М -м, блин, а я так его хотел. В общем друзья, нужно спать за всем. Если мы не успеем, то всем эх, остается 3-4 дня, на новые скины. М да, посмотрим скины за там. и бы хотелось бы еще взять в магазине Не, ну этот стандартный. Вот брюксу я у тебя знаю прикольный. Вот этого бы хотел. У нас был бы такой скин. Но, блин, что-то как-то нельзя. Лисенок. Обычный. Ну, это вот этот обычный никс. Потом вот этот. Никс. Шерфуда. Скин недоступный. Полярный никс. Полярный никс. Это офигено. Так, я тебя знаю. На картиночке был баг не ну скинов конечно пока что маловато но я бы хотел скинуть хотел ставьте лайк если вы тоже хотите скин, как и я в общем ждем когда она блин прикольный скин, скину почему не такого нету а тут тоже нет скины ладно всем удачи всем пока жалко конечно что мы не сможем купить скин ну почему? Давайте подождем, возможно, разработчики починит эту проблему 6 дней, мне скоро день рождения, точнее уже завтра. Всем удачи, всем пока. Поздравляйте меня в комментариях. Уху.